Коллеги, давайте начнем. Сегодня мы проводим очередной вебинар, посвященный системе управления лицензированием. Называется так немножко пафосно. Коробка versus облако. Значит, сегодня у нас, наш вебинар посвящен системе управления лицензированием. Сегодня будем говорить про выпуск долгожданной коробочной версии и пытаться сравнивать плюсы и минусы с облаком. Меня зовут Тимофей Матренинский, руководитель направления Гордант. Поехали. Для начала напомню немножко о том, Какая, какая система, какая экосистема есть у решения Горданта и какое место в ней занимает система управления лицензированием. Вот на данном слайде постарался изобразить все составные части вот того, что называется вот экосистемным решением. То есть есть система управления лицензированием, есть API, система диагностики, есть защита от реверса и инструменты разработчика. В дополнение к этому есть аппаратный ключ и программный ключ. То есть на входе в эту систему стоят различные сотрудники вендора со своими запросами. Это и менеджер по продажам, специалист техподдержки, менеджер по продукту и разработчик. Через эту систему проходит как ПО, и на выходе получается защищенное ПО, привязанное к ключам, так и ну, какие-то запросы, уже связаны с техподдержкой, продуктологией, продажами. На выходе, соответственно, у нас изображен покупатель, который как раз-таки получает... Либо аппаратный ключ, либо программный ключ. Тут уже зависит от конкретных требований, от конкретного вашего софта. Соответственно, система управления лицензированием занимает центральное место. Ну, пафосно не будем говорить центральное место. Одно из важнейших мест, потому что э, как минимум для трех специалистов, трех категорий специалистов, это вообще входная точка. С другими инструментами, в отличие от разработчика, с другими инструментами они не работают. Теперь немножко... Еще раз вспомним, что Garden Station – это система управления лицензированием. Ее цель – сделать процесс от лицензирования, бизнес-процесс, максимально эффективными и удобными. Из плюшек здесь я выделил ключевые управления всем жизненным циклом лицензии от этапа, когда мы ее создали, когда мы ее записали, когда мы ее доставили до клиента, в случае с программным ключом установили и, в конце концов, обновили, если требуется, ну, еще, например, заблокировали, если по каким-то причинам нам нужно отозвать лицензию у пользователя. Соответственно, автоматизация всех бизнес-процессов, я на этом, на следующих слайдах чуть подробнее остановлюсь, и единая панель управления. То есть никакие инструментарии для, как я уже сказал, для различных категорий вендоров других нет. В этом инстру инструменте есть все, что нужно. Ну, по крайней мере, цель такая, если чего-то нет, естественно, мы это дорабатываем. Из особенностей, которые мне, мне кажется наиболее существенными, ну, это управление лицензиями в 3 клика. Если вы пользуетесь нашим интерфейсом, то мы старались сделать так, чтобы любой процесс он выполнялся вот буквально в 3 в клика. Что касается записи ключа, что касается обновления лицензий, все в три клика. Управление каталогом продуктов на лету. Здесь надо пояснить, что имеется в виду под... на лету. А вот в традиционной, в, такой, в классической системе, в том числе Гордан ТСДК, вот, давным-давно сделанной системе вот, так, защиты и лицензирования ПО, там для того, чтобы защитить новый продукт, новую его конфигурацию, нужно было дергать разработчика и говорить, вот у нас такие-то требования, пожалуйста, заведи там алгоритмы шифрования, заведи алгоритмы электронной подписи, настрой маску ключа, и вот это вот как-то вот сформирую, чтобы это вот как-то работало. В случае с Garden Station и всей вот этой вот нашей новой системой, в этом нет необходимости. То, что называется, вот то, что я написал на лету, здесь имеется в виду, что теперь продукт менеджер, не разработчик, может как угодно формировать линейку продуктов внутри системы, то есть линейку, скажем так, лицензий и наборов лицензий. Как редактировать продукты в любой момент. Захотел сегодня поменять схему лицензирования? Не вопрос, поменял. Разработчиков, им даже говорить об этом. Можно им даже об этом не говорить, разработчикам. Можно все делать в интерфейсе абсолютно вот в любой момент по собственному решению, без привлечения разработчиков. Ролевое ограничение доступа. Что-то я как-то перепрыгнул. Давайте дальше. Интеграция с ERP и CRM-системами. У Garden Station есть REST API. Прекрасно встраивается как в ERP и CRM-систему, как в случае. Пример, который я очень часто привожу, это интернет-магазин. Если вы, у вас есть какой-нибудь интернет-магазин, то есть ваши пользователи могут самостоятельно, без вашего участия, купить ваш софт. Вот можно строить Garden Station. И в случае с программными ключами, так вообще пользователь будет все делать сам. Сам. Завел заказ, указал, что ему нужно, сам оплатил. Система ему автоматически, вообще без участия человека, выдала уже ключик, выдала обновление лицензии и так далее. Ролевое ограничение доступа, то есть для разных сотрудников вендора можно настроить разные права для выполнения каких-то конкретных функций. И тема, собственно, отсылка к теме нашего вебинара – это облачные коробочные версии. Вот сейчас мы посмотрим, чем они отличаются. Итак, как я сказал, у нас есть как облако, так и коробка. С выходом коробки облако никуда не девается, оно по-прежнему будет работать. В случае с облаком, как нам кажется, целевой, потреб, основная потребность целевой аудитории вот на облако – это «хочу, все готовое». Вот неинтересно мне заниматься сервером, инфраструктурой, что-то там мониторить, вот вообще неинтересно. «Хочу, все готовое». Из плюшек здесь не нужно думать об инфраструктуре, ничего… Все, что касается мониторинга, бэкапов, атак и так далее. Вот об этом думать не хочу. Вторая плюшка, у облака: Все настроено, сразу работает. В случае с коробкой нам необходимо проводить инсталляцию. В случае с любым коробочным продуктом необходимо проводить инсталляцию. Необходимо настраивать что-либо, какие-то настройки, то, что называется «пропертис». В случае с облаком все настроено, работает, вот прямо сейчас можно зайти и прямо сейчас начать пользоваться. И всегда последняя версия. То есть вот э, даже думать о том, что а как, когда, а нужно ли мне обновляться, а когда мне обновиться, а как вот ту функцию получить, о которой на вебинаре рассказали, ну, с облаком это такой, так, такого вопроса нет. В случае с коробкой, э, ну коробка рассчитана немножко на вендоров ну, так побольше, наверное. Потому что здесь речь идет про... Желание максимальной независимости. Когда я обсуждал коробку с рядом ну, крупных компаний, то, что обычно говорят. Вот сейчас просто цитирую то, что говорят клиенты. А вот у вас завтра сервер упадет, вот что мы будем делать? А у нас продажи и много продаж. Вот что мы будем делать, если у вас сервер упадет? А в этом в вашем Garden Station облачном хранятся ключи, шифрования, потом... Вы нам предлагаете, ну, даете функциональность, указать там покупателей, их e-mail. То есть, получается, мы, по сути говоря, свою базу-то вам даем в облако. Вот мы так делать не хотим. Мы хотим, чтобы данные за периметр не выходили вообще. И, соответственно говоря, мы сами хотим отвечать за отказоустойчивость, сами хотим отвечать за то, кто имеет доступ, а кто категорически не имеет. Поэтому в случае с коробкой имеем три самые главные акцента, три самые главные преимущества. Это данные не выходят за периметр, вы у себя развернули, настроили, все доступы, все, данные за периметр никуда не выходят. Во второе, это полный контроль доступа, вы сами контролируете, кто имеет как физический, так и программный доступ к Garden Station и к серверу, где он располагается. И самостоятельное обеспечение отказа устойчивости. Все, что касается опять тех же мониторингов, бэкапов, если есть вот, по какой-то причине недоверие к облаку, все это можно делать самостоятельно, никаких проблем. Немножко побольше теперь поговорим про коробочную версию Garden Station. Ну, начнем с комплекта поставки. Комплект поставки это, включает в себя два компонента. Первый – это, ну, собственно говоря, сам программный продукт. Это Garden Station, причем, что важно, мы же в каком-то смысле параноики, как всегда, чтобы не перекладывать вопрос защиты. Все-таки это, этот продукт, мы его вендор, мы хотим скажем так, очень надежно защищать свой продукт. Поэтому мы выбрали первое. Каждому клиенту выдавать уникальную сборку. То есть, каждая сборка Garden Station, понятно, что функционально она одинаковая, но она, например, пошифрована на разных алгоритмах. Защищена на одинаковых принципах, но на разных дескрипторах. Вот говоря. Поэтому по каждому клиенту выдается индивидуальная сборка, ну это MCI-инсталлятор. И специально аппаратный ключ, повторюсь, мы же параноики, поэтому мы вот ничего надежнее аппаратного ключа вот не придумали, не захотели отказываться именно от надежности защиты, поэтому выбрали аппаратный ключ. Это мастер-ключ, который необходим для работы Garden Station и для работы с Garden Station. То есть Garden Station коробочный, вы разворачиваете на сервере, туда же втыкаете мастер-ключ, и в этом мастер-ключе хранится сама лицензия, на Garden Station, хранятся ваши, ваш баланс дальше. По сути, купленные программные ключи, купленные сетевые лицензии для программных ключей или для аппаратных ключей, и ваши коды доступа. То есть это предвосхищание немножко вопрос, а можно ли развернуть коробочный Гарден Station в, в дата-центре? Ответ. Можно только в одном случае. Если у вас есть физический доступ к серверу, и вы туда можете воткнуть, Аппаратный ключ. Хотя, честно говоря, когда мне обычно, мне обычно задают такой вопрос, я говорю, а в чем, собственно говоря, разница между тем, что вы развернули в дата-центре и тем, что у нас есть свое облако, которое хостится в ровно таком же дата-центре. Поэтому все-таки коробка, она предназначена для разворачивания в собственном периметре. Теперь немножко поговорим про архитектуру. Все-таки для разворачивания Garden Station нужно понимать, как именно, как именно эта, эта коробка работает, что она имеет под капотом. Есть некий сервер вендора. В сервер вендора воткнут как раз-таки мастер-ключ. На сервер ставятся два элемента. Это сам Garden Station и SQL сервер. Garden Station состоит очень грубо из четырех элементов. Там, сервисов всего два – Base Service и Activation Service. Base Service отвечает за, ну, по сути говоря, создание продуктов, создание компонентов, создание заказов, создание пользователей, то есть вот за такие основные операции, не связанные с активацией ключа, записью ключа и так далее. А вот как раз Activation сервис он отвечает за формирование вот этой самой лицензии, не за... Отрисов... Не за отрисовку интерфейса для пользователя, а уже именно внутри, внизу под капотом уже формирование того, что чего, чего пишется в ключ. Соответственно, для, -интерфейс, для e Base Service есть веб-интерфейс, для eBase Service Activation Service есть REST API. Ну, естественно, он по сервисам не отличается, он, он такой единый REST API на весь station. Дальше... Немножко наращиваем, усложняем схему, вот стоит сервер, вот на нем все установлено. Что происходит дальше? Дальше у нас есть ERP-система. Есть сотрудники вендора, которые могут сами ходить в веб-интерфейс и, по сути говоря, выполнять все нужные им процедуры, все нужные им операции просто через наш, наш штатный интерфейс. Второй момент – это замкнуть коробочный Garden Station на какой-то своей CRM и ERP-системе, вот как раз-таки гоняя данные с помощью REST API. Дальше усложняем схему. Когда возникает необходимость именно прошивок аппаратных ключей, не программных, а именно аппаратных ключей, у нас появляется элемент, о котором я рассказывал на предыдущих вебинарах, это GARDAN Control Center. То есть это такой посредник, такой транспорт между лицензиями, созданными Гордан Station, а именно Activation Service, и ключом. Соответственно, Гордан Control Center ставится на том компьютере, на котором... Прошивается ключ, на котором сотрудник, по сути говоря, вставляет ключ в компьютер. Вот на этом компьютере ставится Garden Control Center и позволяет уже записывать ключи. Дальше усложняем схему. Когда мы говорим про немножко вернемся назад. Когда мы говорим только про аппаратные ключи, допустим, у нас схема лицензирования такая, что мы просто прошиваем ключи. Мы, у нас нет необходимости их обновлять, нет необходимости их блокировать, вообще нет необходимости чего-то делать с ключом после того, как он уже в первый раз пришел к клиенту. Если у нас такая схема лицензирования, вот данной схемки на, на вебинаре данной архитектуры достаточно. Если у нас возникает необходимость в программных ключах, в обновлении аппаратных, в блокировке программных аппаратных, у нас появляется следующий блок. Мы а, рубим, получается, а, выход в интернет для activation сервиса, для, вот, для, для сервиса Garden Station, рубим выход в интернет, и данный сервис будет уже а, слушать запросы с, из, из большого интернета, то есть слушать запросы от например, вашего ПО от, ну, API, если быть точным, Guardant Licensing API в физическом смысле, то есть есть покупатели, у покупателя может быть аппаратный ключ, может быть программный ключ, и для того, чтобы а, можно было онлайн обновить лицензию или онлайн активировать ключ, вот как раз-таки нужно рубить выход в интернет для activation сервиса. Поедем дальше. Теперь немножко про требования к серверу именно к железке для разворачивания коробочной версии Garden Station. Сразу оговорюсь, что здесь речь идет не про суммарно Garden Station плюс SQL сервер. Здесь речь идет только про Garden Station. Про SQL сервер мы пока не говорим. Для Garden Station требования следующие. Железо, ну, на самом деле ничего у них особого нет. То есть железо ⁇ это Intel совместимость с частотой 1 ГГц и выше. Оперативная память не менее 512 мегабайт, мест на жестком диске не менее 1 гигабайта. То есть требования достаточно, ну, не знаю, это э, требования подходят к компьютерам, выпускаемым очень-очень давно. Операционная система 7 э, и выше, x 4 Windows Server 1012 и выше. И, опять же, предвосхищая вопрос, от а чего там с Linux версией? Linux-версия есть, но она доступна по запросу. Объясню, почему по запросу, нам ее нужно собирать. То есть, если у нас виндовый, у нас уже есть собранный, вот, не собранный, имеется в виду скрипт, как раз-таки, который позволяет под каждого вендора собирать, то линуксовую нужно будет чуть-чуть схему сборки дорабатывать. Но по запросу она доступна. Хотя, конечно, если в случае с виндой и даже на линуксовой машине можно развернуть виндовый сервер просто в виртуалке. Теперь начну на, насчет требований к СУБД. Это SQL-сервер версии 2017 и выше 17.19. 19 Подойдет любая версия, стандарт, Enterprise, Express. А... Если у вас нет своего сервера и вы не хотите по какой-то причине его покупать, пока что, ну вполне подойдет версия Экспресс. Она, во-первых, бесплатная, во-вторых, у нее достаточно лайтовые требования к железу. То есть это один физический процессор, один гигабайт памяти и до 10 гигабайт места на жестком диске. И теперь срок службы. Вот вопрос, который уже прилетал от клиентов: а, окей, вот я беру Экспресс, вот он ограничен 10 гигабайтами. А насколько мне это хватит? Посчитать, честно скажу, это сложно, потому что все-таки место занимается базой, ну, по сути, при любой операции. То есть можно взять один программный ключ, всего один, и если его, условно говоря, миллион раз активировать, даже если это миллион, неважно, это активация прошла успешно, неуспешно, если вот миллион раз его активировать, то, соответственно, база забьется. Срок службы, опять же, зависит от количества продуктов, от количества компонентов, от количества выписанных лицензий, от количества ключей записанных и так далее. То есть от массы факторов. Мы посчитали, что в базовом кейсе, когда есть 1, 2, 3 продукта с одной, двумя, тремя компонентами, фичами, то ну, примерно можно выписать где-то 20 тысяч лицензий. Вот, примем, 20 тысяч лицензий, тогда вот память, память забьется, и нужно будет думать либо о разворачивании еще одного сервера, либо о покупке какой-то уже более взрослой версии SQL-сервера. Поэтому вот 20 тысяч лицензий – это, по сути говоря, 20 тысяч ну, клиентов, назовем так, хотя, конечно, здесь речь идет в том числе и про обновления. То есть если у вас 10 тысяч клиентов, вот… Вы им активировали ключ программный, обновили, вот как раз будет 20 тысяч лицензий. Теперь на тему покупки коробки. Как уже сказал, покупка коробки, она идет в комплект, идет мастер-ключ. Коробка приобретается разово и содержит один мастер-ключ. Если нужен дополнительный, то он приобретается отдельно. В случае с получением обновлений, то это делается бесплатно, мы не монетизируем в дальнейшем. Garden Station это делается бесплатно, но по запросу, потому что, опять повторюсь, сборка индивидуальная, поэтому нужно будет обновленную версию, вот mci каждый раз собирать. Но ну, обновление очень просто делается, просто MCI-ник запускается, и вот эти обновленные файлы уже раскладываются, то есть никакой переустановки там не потребуется. Теперь перейдем немножко по, пару слов, скажем, про облако, как я уже говорил. Облако никуда не девается, оно остается, поэтому если у вас нет необходимости или готовности переходить на коробочную версию, можно продолжать пользоваться облаком, никаких в этом проблем нет. А про преимущества облака уже сказал, ну, можно добавить, что это аккаунты, скажем так, для всех сотрудников вендора. То есть здесь, по сути говоря, облачная версия – это копия. Копия коробки. То есть здесь нет каких-то ограничений на именно аккаунты. Можно завести аккаунт э, вендора, то есть аккаунт администратора, и внутри этого аккаунта уже по посоздавать аккаунты для других сотрудников вендора. То есть, есть, скажем так, такой висящий в облаке, получится личный кабинет для разных сотрудников, имеющих ну, общий сегмент базы. как раз таки. Все, что касается вас как компании-разработчика. Начнем с облачной версии. Да, здесь то, о чем я говорил, на самом деле, очень уже давно. 10 декабря этого года Garden Station перейдет на платное использование. Если мы говорим про тарифы, то есть несколько тарифов, они разделяются по, количеству, по максимальному количеству операций. Операция – это единица использования... Облачного Garden Station. Это либо активация программного ключа, либо запись аппаратного, либо обновление лицензии в ключе. То есть как, какое-то использование. Естественно, за просмотр данных, и за там, создание продуктов и так далее. Эти операции, естественно, не учитываются. Только вот все, что касается ключей. Поэтому тарифы очень завязаны именно на количество операций. Есть вот 4. До 20 операций, до 200, до 500 и безлимит. Но в случае с безлимитом... Тут, конечно, вот надо еще трижды подумать, а что выгоднее взять себе коробку и самостоятельно ее обслуживать, вот. либо же воспользоваться тарифом без лимит. Коллеги, у нас мы сегодня не побили рекорд, и вебинар не оказался самым коротким, поэтому готов ответить на вопросы. Так, будет ли возможна передача DL-лицензии, DL-лицензии, то есть программного ключа с одного ПК на другой? Например, один клиент попробовал ПО, но не стал им пользоваться, не стал приобретать DL-ключ, при этом уже истратился. Было бы удобно иметь возможность обнулить привязку ключа, так чтобы его можно было активировать на другом ПК, то есть некий а, аналог передачи донгл. Донгл или EDL, сопоставимы по цене. Отвечаю, да. То есть этот запрос, который ну, достаточно часто прилетает, именно про перенос лицензии программной с ПК на ПК. Вы правильно сказали, для тех, кто не в теме, вы правильно сказали, что программный ключ он привязывается к железу вот, в момент активации и, по сути говоря, становится применимым только на вот конкретном ПК, на котором его активировали. Ответ, совершенно точно, определенно данная возможность будет. Мы постараемся ее не затягивать и сделать не позднее этого года, предварительно в, ну, скорее в начале-середине четвертого квартала. Но сразу оговоримся, что эта опция в Garden Station будет э, по умолчанию выключена, потому что все, что касается переноса, Программного ключа – это дополнительные риски. То есть вам нужно будет, если вы хотите, то есть для каждого продукта нужно будет ставить галку. Этот можно рехостить, можно рехостить. А все дело в том, что все-таки программный ключ – это же программа. То есть клиент ваш может просто абсолютно запросто забыкать, ну не запросто, конечно, но может, перед тем, как производить этот перенос, забыкапить просто весь жесткий диск, Сделать перенос на другой компьютер, легально, абсолютно, и потом накатить обратно. Вот все, что он забекапил, обратить, накатить обратно на ту машину, с которой он переносил ключ. У него получится две машины с программным ключом. Поэтому это риски. Но возможность такая появится, как опция. А можно еще раз слайд. Да, со стоимостью версии. да, да, да, да. А, и про облако, естественно, не сказал, что если у кого-то вдруг подписка э, истекает на об облако раньше, ну, естественно, мы продлим до 10 декабря. Если у кого-то она позже уже, то, ну, естественно, эти оплаченные дни уже мы не отнимаем. Оплаченные обещанные дни. А версия подлинг все равно требует наличия наличием SQL. Да, пока что так, да. А можно ли обсудить с вами переход на карта «Стайшн»? Да, конечно, если у вас есть мой e-mail, то, пожалуйста, напишите. Если нет, можно вот до меня добраться через вот этот e-mail. Сергей, немножко побольше про SQL. Да, сейчас есть только MS SQL. Если у вас вдруг он вам по какой-то причине жестко не подходит, то вот давайте с вами тоже спишемся вот, и, и, и поговорим на тему «Почему так?». Ну что ж, коллеги, давайте, наверное, сегодня тогда закончим, раз смотрю, вопросов больше нет. А MSQL под Linux, самое это немного грустно. Тогда нам сегодня явно нужно будет обсудить это отдельно. А, спасибо большое. Поэтому на этом прощаюсь. Спасибо, всего доброго.